Злой и страшный пес, Сиротинушка. Папу съел. Да, как там анекдоти. я маму съел, папу съел, и кто ты после этого, Сиротинушка? Это привезли нам с Харькова, сказали, что он покусал новых хозяев, причем ни с того ни с сего вдруг. Вот. Эл, стой. Иди сюда. Это мы спасали раньше его, у нас есть ролик, как мы его спасали из подвала в Харькове. Не, первые дни мы боялись. Положено. до сих пор для этого купила. Намордник же на... морде собаки же лезть не так страшно. Он мне напоминает каннибал электро в этом море. Да у него взгляд такой добрый-добрый, добрый-добрый. Дай лапу. Лапу дай. Эл, лапу. Нет, Элай. Сиди. Эла. Скажи мне впадлу. Эл. Страшный песик. Вот нравится ему трава. Пипец, как нравится. Лайпа. Иди Сидеть. Лапу. Дай. Нет, лапу. Да. Другую. Да. Лежать. Да. Собака украшенная травой. В когда нам его привезли, он шугался света. Фонарик. Ну, фонариком посветили, на него начал шугаться света. Ну плюс добавка всего ни с того ни с всего. Сказали, что он хозяева покусал. То есть. По симптоматике, по походке, по глазам и по поведению вообще думали, что у него бешенство. Поэтому он пока сидит на карантине. Вот, ну это он, у нас уже третий день, да, получается? Да? да третий день. Сидит. Элочка, угу, не да. сильно хочется. Иди сюда, иди ко мне. Здесь села немного в разбирал. Помочь? Это он бы выйти хочет. Так, вот это ряха у тебя. Такое буряха метка посербать, да? да? Молодец. Принесу. Жалуйся, расскажи, какая у тебя жизнь была хреновая. Я не знаю, что с тобой делали хозяева предыдущие за то, что ты их покусал. Но будем надеяться, что у тебя нету. Опухоли на голове. Что ты спонтанно не будешь всех цапать. И нету бешенства. Маленького доброго пса. Расскажи, расскажи. Кто там? Кто там идет? На снимка идет, идет. Вот так мы плачем и возмущаемся. Да, зайка?